Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Открытие Морковниковского конгресса в Казани. Казанский университет посетила делегации из Туркменистана. Студенты КФУ приняли участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. В Казани состоялся Морковниковский конгресс по органической химии. Он стал площадкой для общения более 400 ученых из разных стран. В нем приняли участие всемирно известные химики-органики. Обо всем поподробнее в нашем следующем сюжете. 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. В рамках этого года ЮНЕСКО утвержден комплекс важнейших мероприятий мирового масштаба. В перечень мероприятий входит им Марковниковский конгресс по органической химии. Конгресс проводится совместно с Казанским и Московским университетами. Президентами Конгресса являются ректор Кафуэль Шадгафуров и ректор МГУ Виктор Садовничий. Конгресс приурочен к 150-летию открытия профессором Казанского университета Владимиром Марковниковым в 1860 году, правила, которое является классикой мировой химической науки. Открытие навсегда вписало имя Владимира Васильевича Марковникова в историю мировой химической науки и почитается учеными наряду с другими именами величайших химиков со всего мира, о чем говорит в принципе и представительство сегодняшнего нашего мероприятия. Более 400 ученых из разных стран в течение нескольких дней будут обсуждать итоги развития органической химии за последние десятилетия, применение органических соединений в медицине, сельском хозяйстве, техники и материаловедении. Austrian bond formation and then do a direct CH functionalization. So we can incorporate some foreign native functional group onto the uh, molecule and uh, molecules that usually is very, very hard to make, but we can use the sunlight, visible light to make it possible. I mean, we have a lot of like, wonderful sem uh, seminar speakers and uh, they are all from all over the world and also from the local Russia. It's just amazing uh, uh, opportunities here to get to know many people here. Напомним, что Владимир Марковников – ученик Александра Будлерова, Один из знаменитых химиков, работающих в 19 веке в Казанском университете, где была основана и по сей день существует всемирно известная химическая школа, заложившая фундамент всей органической химии России. Владимир Марковников проявил себя как талантливый ученый и организатор науки не только в Казанском университете. Переехав в Москву, он основал школу химии Московского университета. Преклоняюсь перед талантом Владимира Васильевича Марковникова, потому что он сделал... Такой мощный шаг неизвестный. И за ним, как говорится, пошли то -то, практически все, все химики, занимающиеся органической химией. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписал соглашение о сотрудничестве с Туркменским государственным институтом экономики и управления. Церемония прошла в присутствии президентов Татарстана и Туркменистана. А мы продолжаем. В рамках рабочего визита в Татарстан гости из Туркменистана посетили Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Подробности в следующем сюжете. 22 июня состоялся визит в Казанский университет представителей руководства из Туркменистана. Гости посетили Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Во встрече принял участие проректор по внешним связям Ленар Латыпов, познакомивший гостей со структурой и приоритетными направлениями развития Казанского университета, а также директор Высшей школы ИТИС Айрат Хасьянов, который провел презентацию Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Гости также посетили лабораторию виртуальной реальности и разработки игр, Digital Media Lab и лабораторию интеллектуальных робототехнических систем, экскурсию по которой провел заведующий кафедры интеллектуальной робототехники Евгений Магит. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Сборная Казанского федерального университета приняла участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. О результатах команды мы расскажем в следующем сюжете. Студент Казанского федерального университета Станислав Туркин занял третье место в дисциплине Хардстоун в рамках Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Хардстоун ⁇ это карточная игра. Тут ничего сложного вроде бы нету. Есть заклинания, есть существа. Нужно просто выигрывать героя соперника. Киберспорт — это соревнование по компьютерным играм, направление, которое развивается все больше и больше каждый год. Гранд-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги прошел в Йота-арене в городе Москва. Сборная Казанского федерального университета стала одной из восьми команд, прошедших отбор. В состав сборной вошли 22 студента КФУ. Матчи лиги проходили по пяти дисциплинам, как командным, так и одиночным. Лига проводилась по олимпийской системе. Очки, набранные командами в каждой из дисциплин, суммировались, и их количество определяло победителей. Сборная КФУ заняла шестое место в общем зачете. Игрок в Хардстоун Станислав Туркин добился наилучшего результата в сборной, заняв третье место в своей дисциплине. Конечно же, первое хотел бы занять, но мои цели были минимум третье место, так что я как бы выполнил довольно своей, своей игрой. Напомним, что сборная Казанского федерального университета уже принимала участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. В 2017 году они заняли третье место в общем зачете. По сравнению с прошлыми годами у нас составы очень сильно изменились, потому что многие игроки выпустились из, уни из университета, и ну, там более сильные игроки. Вот сейчас ну, составы очень сильно поменялись, и э, как-то... Ну, не... Не доработали, что ли, с новыми составами. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ 21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. О том, с чем это связано и какие мнения существуют на этот счет, мы узнаем в следующем сюжете. Многотысячные протесты от Тбилиси начались четверг, 20 июня, после того, как на межпарламентской ассамблее православия в столице Грузии депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел на место спикера парламента страны. Грузия пригласила межпарламентскую ассамблею православия к себе в парламент. Эта такая организация существует давно, 1993 года. Там 27 православных государств и периодически проходит заседания в разных странах. Президентом является россиянин 20 года, когда его избрали, Сергей Гаврилов из думской фракции КПРФ. По регламенту проведения подобных заседаний его посадили на председательское место, то есть в кресло Питера парламента. По словам самого Сергея Гаврилова, просьба сесть в президиум соответствовала протоколу Ассамблеи. Однако она вызвала волну возмущения сначала у оппозиционных депутатов грузинского парламента, а потом и у жителей столицы. На митингах звучали оскорбления в адрес российских властей и требования отставки высоких чиновников. Сначала сообщалось о 70 пострадавших, теперь почти о трех сотнях. Большие толпы начали громить сначала, собственно, до фермента, потом от потом вот в том числе и пострадала правящая партия «Грузинская мечта», которую возглавляет э, миллиардер, олигарх э, Бедзины и Ванишвили, вот офис их был сожжен, э, то избесчинства были достаточно масштабные. В связи с акциями протеста в Тбилиси Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Эта мера начнет действовать с 8 июля. А 22 июня в РФ сообщили, что с этого же времени будут остановлены и полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Эта новость вызвала среди россиян неоднозначную реакцию. У нас вообще компания 21 человек. То есть запланировали мы в марте еще все. Мы купили билеты, соответственно, оплатили отель, потому что у нас там она была сразу же оплачивать. Ну соответственно, ждали вылета. И вот в пятницу у нас был шок, когда отменили перелеты все. Деньги, не знаю, когда вернут, и никаких сообщений от авиакомпании не было. А отель у нас остался проплочный. То есть мы сейчас в такой ситуации, что решаем, как мы все-таки будем играть Грузию. Однако доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатиков У Альберт Белоглазов считает, что россиянам лучше пока предостеречься от поездок в Грузию. На мой взгляд, эта ситуация правильная. То есть то, что правительство России, ну, лично президент, недолго думали, а буквально в течение первых же суток ответили, Достаточно э, жестко, эффективно и при этом асимметрично. Ну, вот это э, говорит о том, что Россия наконец э, научит защищать своих граждан и демонстрировать это публично. Тем не менее, ехать этим летом в Грузию или нет – личного вопрос отдельного отдыхающего. Определенные риски, связанные с этим, конечно, есть. Но все другие пути сообщения с республикой закрыты не были. По крайней мере, пока. Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще увидимся.